Народ здорово, это вторая серия без доната FIFA 23 Сегодня у нас будут награды за Division Rivals Так, за наградки у нас есть большой золотой набор 26 И премиум набор золотых игроков, это за 6 дивизион Не сделал я нужных 8 побед, сделал только 4 вроде бы Потому что после прошлого моего видеоролика, так же само без доната Я дико сгорел с FIFA Вы это сможете увидеть по ссылочке ниже на мой предыдущий ролик или просто перейти на канал. Там дикие проблемы с коннектом были, и после этого я просто даже фифу не заходил. Так, давайте начнем тогда вскрывать эти паки. Если нам что-то отсюда выпадет, можно будет посмотреть, что еще есть в СБЧ, и может быть что-нибудь открыть. Так, это у нас Чех, это Павленко. Вулка у Третки. Франция. Вратарь это Майнан, кстати. Кстати, это хорошо, я, конечно, рассчитывал на МБП. Здесь у нас экранчики есть. Аргентина, ПФА. ПФА, блять. ну могли бы завести Лионеля Месси. Давайте хотя бы волкаут завезите, но нет, это просто экраны, это Ниди. Да, это Ниди, 84-й рейтинг. Итак, два пика у нас еще есть, рейтинга больше особо у меня в клубе нет. У меня там есть разнообразные там бичи, но их лучше, думаю приберегти для чего нибудь более интересного вскроем первый пик в прошлом мне выпал Деврей в прошлом видео а в этом Рикардо Хорта и еще один пик и здесь у нас ну люк шоу пусть будет все сделать ладно чем мы тянем к составчику он после первого видео без доната не изменился все так же само. Первый соперник найден. Сейчас заценим моего его составчик. Так, и что мы здесь видим? Джека Крауч Санэ. Кстати, Санэ вроде бы неплохая карточка. Да и Джека не маленький. Ладно, здесь мой Закин сразу. Сразу мой Закин. Хорошо, первая минута 1-0. Мой Закин здесь отлично на Модрича. Здесь еще раз. Тут отлично Эриксон. С ударчиком Эриксон. Хорошо, 2-0. Пятая минута. Модрич дальше. Подача сюда на Люмберга, Люмберг! Ай, мой закин! А это что? Это пенальти! Пенальти, Ханданович. Поаккуратнее играй, братишкин! Так, у нас смотрит, исполняет. Не знаю зачем. У нас здесь есть э, Ликангин! Ударчик! Что-то выйти, давит соперник! Хороший прострел, и санэ! 2-1! Ой, Люмберг, хорошо, Люмберг! Люмберг, просто решай. Просто решай, Люмберг. Ну давай же, давай, Люмберг, отлично. Здесь Люмберг. Люмберг, здесь просто надо убежать. Пасик, мой закин, отлично. Ой, как хорошо. Гнобри. Гнобри. Вижу на дальний. С ударчиком! У -у -у -у, отлично. Мой закин 5-1. Соперник, до свидания. Иди, нахуй я танцую. Переходим ко второму матчу Так, составчик второго соперника Холланд, Кейт, Донован Сразу же атака на наши ворота Подача на Холланда, Холланд головы. Отлично Так, собраться надо на Люмберга закидываем Люмберг, Люмберг, Люмберг Люмберг с ударчиком, Люмберг Отлично, отличный гол, Люмберг Эриксон Здесь подачка Эриксон на мой Закин, накинь головой -ху -ху. Первый гол забивает мой Закин у меня с углового удара Ладно, Люмберг Люмберг отсюда, шарахну Ой-ой-ой-ой Домой Гнабрита тоже может пробить, но отдает он на Эриксона И снова Эриксон Отсюда левой Майнан, надо было ближе идти На Эриксона Эриксон отсюда, просто отлично 4-0 Кристиан Эриксон Домой Паузу берет соперник Снова рейдж -квит. Второй матч подряд рейдж -квит. Только теперь еще 4-0 Так, а здесь у нас Стерлинг Аль Оварай Вот этот Аль Мирон Эриксон Канте Ой, мой Закин мой С ударчиком Люмберг добить Отлично из с такого же добивания забивает гол Люмберг Сравнивает счет Сразу же своим Молниеносным пейсом и вот сюда. Отлично, Эриксон. Сюда на Модрича. Модрич головой здесь не сыграет. Ой, Керрор обосрался. 2-2. А здесь если на Люмберга... Люмберг... Ой, как убегает. Ой, как убегает Люмберг. Пробить с той же позиции. Хорошо. Сука, алю, Варайн глаз чешется. Это Стерлинг. 3-3, 72-ая. или в ничью играть хорошо. О, мой Закин второй матч подряд забивает с углового. Блядь, Дэмси. Дэмси. Дэмси. Ну, блять, сразу же. Пиздец, 4-4, 85-ая. Кабдевилла, ай, блять, Стерлинг. Стерлинг, нет. Пошел нахуй, Стерлинг. Пошел нахуй. Нахуй идите, блять, 5-4, сука. Не похуй. Вообще не похуй. Вообще не похуй. Вообще не похуй! Вообще не похуй, 5-5, хорошо. А будет последний, А не будет последняя. 5-5 заканчивается наш третий матч. 12 игроков, 6 редких, 82 плюс гарант. Экраны. Экранчики, Испания, ЦПшник, ну, Луис Альберто. Да, конечно, 82 плюс есть. Но ожидал я немножко поприятнее, ребят. Курган 45, э, Гендузи. Мартинес, Терьер, Керрор против хер знает кого. блять, вот это отскок. Вот это отскок, я понимаю, блять, Люмберг! Есть. На молчаночке, на молчаночке сыграл. А здесь Мартинес. Проб... Пробивает Мартинес. И автогол Нельсона Семеда. Давай на кино. Кин. Люмберг забить, Хорошо. 2-2. Люмберг дубль. Так, наш мяч кин. ахуй там. Давай еще раз скин. Сюда на Люмберга. Ой, блядь, до свидания. До свидания. До свидули До свидули Люмберг. Ладно, не Люмберг, так банан. Бучанан гол, Ли Кангин ассист. В принципе, все шикарно, мне все нравится. На этом можно заканчивать нашу вторую серию без доната FIFA 23. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Там вы можете узнавать о выходе моих новых видео самыми первыми. Также будут новости по FIFA онлайну, Ultimate Team. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, рекомендуйте что поменять что можно изменить кого купить но ну, а я буду с вами прощаться всем спасибо за просмотр и до скорого